Сотрудника, вместе, сотрудника, сотрудник, вместе сотрудникам вместе с сотрудником если сотрудника есть свой сотрудник присутствовать только это, позови -ка позови -ка позови -ка своего да. фотографируй так и на себе еще позови свое позвони своего позови это, своего сотрудника позови -позови, позови -позови, а ну, женщина дайте маленький вот а кстати ты остановил здесь стой стой тут стой тут 24 стой тут стой стой он здесь он нас куда они Можно у вас узнать? Скажите, где -то написано то, что я не верю. Можно Здравствуйте. ваше Можно ваше... ваше удостоверение? Можно посмотреть? А ваше можно? Документы наши? Да. На каком основании наши документы? Наши или на каком? Да. Мы-то имеем право вас проверять, сотрудников. Что, что вы там имеете в я знаю, что вы имеете. Я, я, тоже, я, знаю, я тоже, знаю. Я тоже могу. Поменять. Я знаю, да, что я, вы имею. Я не буду здесь. Мординов. Я Какого и... числа? Вот мы идем. документ. А мы... да? у вас стажер работает один на краске стоит? Без тапки? Без фуражки. Без значка. Наша должность. выписка из приказов. Мы видели только вот Это вот из Выписка из приказа, инспектор ДПС, это все вопросы начальству к нашему, я с собой его не беру, я не ставлю его на дорогу, правильно? Нет, он, а если отправили... если он стажер, если он знает как останавливать машину, почему он на среде дороги останавливает машину? Он вот машина стоит на среде дороги? Он стажер, у него форму нет, как не видел. Нет, нет машина стоит это на среде дороги, знаешь, как все, у него должна остана? Он должен, должен был показать, куда встать. У пар... кого он стажируется? Вы мне объясните. Он, он должен показать, куда встать правильно. Он стажируется. Он где-то мозгнул, там, на него Куда он, он не показывал, он просто палочки мотнул, машина остановилась. Это раз. Наставить. Это раз. Два. Где у него напарник, который его стажирует? Я, на Я вы, вы напарник. Вы напарник. Вы должны были присутствовать при нем указывать как вы его стажируете он сам ушел вы как сидите в машине как вы его все вопросы как вы его командиру взвода к начальнику ги Нет. сейчас можно, я показал можно его сюда вызвать не сначала вопросы Нет, же к вам правильно вы же его стажируете и а потом, потом уже начальнику исправиться вопросы исправиться. Когда, когда он исправится он сейчас назначен на должность в ближайшее время ему выдадут форму и будет работать уже по форме а учить как-то а надо, учить как надо учить его, учить как-то, надо надо, но должны выучить. Он, он, не он сам должен учиться, правильно? Он не пишет, он ничего не делает. Если что-то он выявит, уже передает мне, и дальше я проверю его действия. Правильно он это выявил, нарушение, неправильно. Если нарушений нет, то с счастливого пути поедут. Дальше люди. Как мы можем останавливаться Nein, oh, человеку в жилетке, в такой же жилетке, любой? Мы могли бы не остановиться, проехали бы дальше. Вопросы oh. какие? А вы, а вы, а вы Поехали, да? бы не остановились, правильно? Ваши действия были? Дальнейшие действия были бы другие, разобрались бы на Вот, мы сразу разбираемся. Зачем нам погоня всякая нужна? Почему решили, что погнали дальнейшее, да. дальнейшее, бы? Дальнейшее, Вы остановились бы. Действия. Он бы сказал бы, я вас останавливаю, вы не остановились. Но дальнейшие ваши действия по стажеру, по вашим, какие? Разберемся со стажером. Ну. Разберемся. Дальнейшие действия я сказал, что он сейчас назначен на должен инспектор ДПС, получит форму и будет вот, уже действовать вот, Сейчас поэтому уже сейчас проведем поэтому... беседу с ним и справится человек. Просто я занят, я тоже не могу разорваться. Я один стою тут 12 часов работаю. Вы за это деньги получаете? И мы что я платим? платим. Мы вам платим. Извините, я думаю, я тоже налоги платим. не плачу что ли? Я такие же плачу налоги. Вы все думаете, у меня зарплаты давайте, налоги? Давайте без самое, без, у, я цена. без повышения. А? Я говорю, у меня тоже вычитают налоги. У почему то, вычитает, почему все говорят? Вы сами работали, у вас да, тоже вычитали налоги. Ну, а что говорите, что мы платим налоги? Но Но мы вы... также платим Это налоги. ваша работа. Еще раз говорю, стажера стажировать. Если вам дали стажер, мы стажируем. На стажируем его. Всему свое время. Сейчас ваши действия. И справится стажер. Вот со мной ходите и вот рядом со мной. Вот, ходить смотреть. Сейчас ваши действия наши какие? Посмотрел? Нет? Не предоставили? Нет, конечно. А как бы сказал, давайте. Я сейчас у него проверю документы, у дедушки, если все нормально. А кого, а кого остановили? Нас остановили. Нас а за рулем-то? Девушка. Девушка. Девушка. Пойдемте проверим документы. По а нормально. кого остановили-то? Какие документы? У нас, у, на у, сегодня... парк? у нас на сегодняшний день будут новые документы. На сегодняшний день. все документы на части. Я вам объясняю. Проверяем все на наркотики. ВПМ, МАК, В рамках этих ОКОН все проверяем. Останавливаем машину. Не Нет, Останавливаем? подождите. подождите. Да. Вы, вы мне объясните. Документы? Вы мне объясните. Остановил стажер. Остановил стажер. Стажер. Почему вы документы проверяете? Вы мне сейчас объясните вот этот. Стажер остановил, сейчас я подошел. Почему? Подойду, подойду, проверю документы. При стажере вас не было. Почему вы сейчас подходите? Когда мы к вам подошли? Потому, Вы подходите что, сейчас. Потому что я был занят другим человеком. А до этого он просто так документы без вас проверял, что ли? Ничего я не понял. До этого? Да. Он при мне проверял документы. Сейчас он проверил, сейчас, на по этому поводу исправится человек. Если хоть одна жалоба была, значит уже получается. По да? поводу чего? По жалоба? поводу того, что он проверял один, без вас. Он один не проверял, он проверял Ну, у нас есть, есть такая... Ценность. Ну, так что Есть, есть такой звоночек, я... что проверял, проверял он документ. Я сегодня, я сегодня с ним работаю вообще первую смену. У нас есть такая жалоба, что проверял он один документ. И Без что? вас, вас рядом не было. И что дальше? Значит, проверял. Вы, врете? При мне... сегодня Значит он... вы врете? Сегодня а? он проверял. А. Сегодня он не проверял. Вы специально здесь поехали не проверить. Нечего. Есть такой ну, человек без значка, который стоит без шапки, без всего? У него есть выписки. Такие, такие же жилеты есть вон, которые траву косят, ходят. Такие же жилеты носят. Есть. Что бы он делать? Вызывать э, вашего самого дежурного или кого? Да. Можете вызвать дежурного. Ну, а как бы он, значит, это действие? Ваши действия, какие дальше? Понимаете, нет. Это нет. Чего да. выход?